Здорово, друзья! Вы на канале Winterfell, и это Ой. уже вторая серия нашей попытки заработать на поездку на море с моей лучшей командой. В этой серии мы уже собираемся сделать крышу, да? Перекрыть вот эту веранду, да, Ваня? Угу. Все, нашли доски, нам а, MC парень помог с гвоздодером, с, как говорится, с миру по нитке, не вкладываясь деньгами, вкладываясь усилиями. Ну, а, естественно, девочку мы тоже припрягли заниматься женской работой Убираться в доме, наводить порядок, делать ремонт и всякое тому подобное Ну, меня тросишь Кстати, ты понимаешь, что это уже вторая серия нашего заработка на море? Мы же на море попим. Под... Да, конечно, сейчас подписчики будут подписываться, лайки ставить, комментарии писать И все, лето, поедем на море, благодаря моим любимым подписчикам а это Нам его все равно потом доставать, эти гвозди Стоп, а вы что, лестницу делаете? Нет, да. мы лестницу делаем Сука, ну я так и понял Прикинь, Машка не верит, что мы заработаем на лето, на море, на поиску на море? Да легко. Как ниху Просто не вкладываясь, чисто за, за месяц заработаем. А лето только. Я ж не уточнял никакое. А этим летом поедем по-любому. Мы же не сказали, на какое море поедем. Ну, если подписчики не будут... Активы Если актива да, не будут, подписчики мои делают, то, конечно, не поедем. А если будут писать комментарии, ставить лайки, делиться, смотреть, ну, то поедем. Делились. Все благодарю вам, дорогие подписчики. Обожаю да, Мне кажется, не О, на решила поменять. Девочка работает. Иди помоги. Я оператор. Я бы, если она не выйдет, <с> Вань. <с> И не лестница. Крыша. Не лестница. Крыша. Ну, что там? Что Сильно. Да не... Надо сначала там шифер снять. Здесь Сильно шифер разбит. Сейчас просто тяни. Ща помогу. Просто везде кипит работа. Один оператор ничего не делает. Так у вас уже купили. Отойди. Кто? Пошатай еще раз по-братски. Тихо, не надо, не надо. Смотрите, ну, да, она ничего такого. Так а Охренеть, аж веранда ездит туда-сюда. А ну, просто веранду поставить на колеса и в ее нахер отсюда А что, нормально, да? А? Я в просто в в общем ребята доски эти <свист> уже подгнили не видно нахера, а. сейчас залезу сбрось немножко вот эти вот доски уже подгнили. <свист> <свист> поэтому мы заменим их на более новые и шифер поменяем но да, ну. но на эту тоже смело Сдер вниз. Пилу убери. Все, ремонт. Ремонт пошел. Нормально. Капец, ты тут уже марафет наверла. Видишь, смочи, водой еще пыль не летела. А где воздуха надо? Всё, прибили уже все там уж в доме по хд уже пенка по коленка да? по коленку но а Вон, упал. <свист> <свист> <свист> то есть ты хочешь отсюда принимать сверху ты уверен что безопасно вообще да. Да. нет я не верю тебе <свист> я нет это зимой. Да. Чего у тебя да, не лезут такой недовольный? Я просто понимаю, что мы хуйней страдаем. А, сейчас хуйня, потом скажут тебе. У -у -у. Полез. Тут и без лестницы можно залезть Как-то же зимой лазили. Просто бля. человек мау, бля. <связь> Ебать, тебя входят охуенный. Ебать, да, он здоровый. Ну? Деньги, Вот о о о о, о, -о, -о, -о. Поднимай. Поднимай. Так, плюс один. У вас теперь можно и забить. Мы сейчас воде подостаем. Ты, держи, держи. Переводни давай такой. Давай, Славья, я держу Я держу. Спасибо. -мо, Электрик. Сантехник. Электрик-стрелок. И такой мелочи. Ну и по профессии. Да, ну, ну все, начинаем строить уже крышу новым шифером. Грубо говоря, новым. Но получше, чем был. Все, ребят, я думал, я приду, тут уже будет все построено, все сделано. А у вас. А, у вас последние листы остались. Так я волновался, что вы без меня все сделаете. Ну вот все уже. Да? Все, ребят, в этой серии мы уже крышу перекрыли. Наверное, завтра следующую половину будем делать, потому что сегодня собираемся еще кое-что сделать. И в доме порядок навели. Не навели, на полопа. Там... Да, Я нет, не могу бузов, раздышать. А? Нет, другого нет. Считай, мы. Бузов, такое ощущение, бузов, будто мы. Буви, Знаешь, такое ощущение, будто мы, блядь, выкупили бузов. этот дом. Ты будешь слазивать по всем техникам безопасности, да? Да, по супер лестнице. Все, собираем инструменты. На сегодня работы хватит. Да. Что, сейчас по рыбу, да? Там все у нас, это, чаепитие идет. А, чаепитие. Чайная церемония. Да. Гениальное приспособление для ручки. Кириш, все, заканчивай, снимайте, Все, ребят, на этом серия, наверное, заканчивается. Но не факт. Не забывайте подписываться, ставить, лайки. А мы продолжаем копить нам поездку на море. Я думаю, тебе за эту разработку дадут премию Дарвина. Думал, долго она так будет. А ты как в этом фильме, знаешь, солдат... А, солдаты вроде. Тоже Слушай, кажется, мужская работа намного эффективнее, чем женская. Когда приложила женскую ножку, он приложил мужскую руку. У тебя жопа белая, кстати. Это не рофл. удивительно, В Это раскомандовался, Сидит, командует. Опа, столик из подручных средств. Готово. Пользуйтесь. Ремонт кресла в домашних условиях выполнено. Улыбчивый, веселый пёсель. Готово. Скажи нашим подписчикам, чтобы они лайк ставили.